Скровенно говоря, непонятно, что вкололи, ну, медсестра пронесла уже готовый шприц без какой-либо маркировки. Ну и вообще никто не понимает, что происходит, все смотрят друг на друга, стеняются спросить. Да, реально где-то во дворе. А, ну вот это вот что тут, всех приветствую на канале Дома моря Таиланд. Этот день настал раньше, чем мы думали. Мы приехали на вакцинацию от коронавируса. И приехали мы в другую провинцию, называется район. Приехали в неизвестный нам госпиталь. Стоим сейчас в очереди. Леша сейчас расскажет, как это все произошло. Занимайтесь девушку, пожалуйста. Как вы знаете, мы записались на вакцину Модерна, но она даже еще не поступила в Таиланд. И неизвестно, когда начнется эта вакцинация. Плюс она платная. Вот. И тут, пару недель назад, мне с работы прислали приглашение срочно зарегистрироваться в другую очередь. В очередь организована бюро иностранных инвестиций королевства Таиланд для держателей виз иностранного специалиста, да, то есть, ну, как раз которая есть у меня, и для их семей. Регистрация на вакцину Астразонека. Ну и мы так прикинули, что... Лучше уж мы поставим AstraZeneca, чем в ближайшее время, скорее всего, в принудительном порядке. Когда Патаю начнут вакцинировать под этой программой песочницы, нас заставят там, допустим, вакцинироваться возможно Синоваком. А им не хочется, поскольку, ну, как-то по, по Таиланду очень много недовольств от этой вакцины. Народ жалуется, что китайский Синовак самый малоэффективный и, в общем... Поэтому мы решили привиться с пока еще предлагают, да, к тому же это бесплатно. Буквально в несколько дней все это решилось, там два дня была открыта регистрация, и вот уже через неделю, да, почти фактически, да, мы приехали в госпиталь. Вакцинироваться вся эта большая группа по всему Таиланду будет всего лишь в течение четырех дней, ну, первая вакцина, а вторая уже дальше... Может, не дадут, может, скажут в два раза дороже залезть на верблюда бесплатно. <смех> Слезть с Да, да, да. да вторую за деньги. Да. В общем, было на выбор два госпиталя. Один в районке, другой в Чонбури, в нашей провинции. Но я посмотрел по карте, нас одинаково от нашего дома, Рома, ровно 55 километров до, до одного и до другого. Поэтому мы выбрали, ну, мы выбрали район, район, потому как. что провинция открыта и... Здесь даже кафе работают не то что у нас. Да, говорить? да, да. Район, район он не находится в красной зоне, он в оранжевой зоне. Тут как бы все более-менее благоприятно. К нам пришло уведомление на почту еще по СМС. Пригласили ко времени. Мы приехали за 10 минут до начала всего этого процесса. Но стоящая перед нами очередь показала, что, вероятно, все приехали... <с2> За nee, час, да? то есть. Всего, как обычно, всем раздали время, но все приехали на всякий случай заранее. Да, да, да. В общем, очередь идет вокруг здания. Да. Стараемся стоять в очереди, но и сохранять немножко хотя бы социальную дистанцию. Это что такое? Все это иностранцы, чтобы вы понимали. Это просто держатели рабочих виз. И их члены семьи, муж или жена. Да, даже вот как выглядят, как тайцы, азиаты, у них он. Филиппинский да, паспорт вывалился. Филипин, да, Прошло уже два часа, мы до сих пор стоим в этой подворотне, хотя свет в конце тоннеля уже виден. Ну что, подворотню отстояли. Теперь еще стоять парковку надо. Следующий этап. Для того, чтобы попасть в этот полевой госпиталь на парковке. Конечно, мы когда записывались в больницу, мы думали, что мы будем сидеть внутри больницы. А внутри больницы в Таиланде обычно холодно. Хорошо, что мы еще кофты никакие не взяли. Мы еще. простояли на жаре, и сейчас у всех будет температура наверняка 38 градусов, потому что мы ну. просто истекаем потом. Люди покупают бутылки с холодной водой, кладут их себе на шею под футболку. А там внутри, братья, у меня вообще нет никакой социальной дистанции, там стулья друг на друге стоят. Это, конечно, все такое тай-стайл, но нам не привыкать. Мы же с этим совсем живем уже много-много лет. И, откровенно говоря, многие бы поменялись с нами местами и хотели бы здесь оказаться и получить вакцину, потому что вакцин не хватает. Многие тайцы местные хотят, а им не подходит очередь. А нам подошла она очень быстро, и, конечно, выпендриваться и жаловаться, ну... Ну, вообще стоит. это привилегия, да? да. То есть мы раз такие вот и... Мы считаем, что это привилегия, несмотря на то, что на парковке в жаре... Какой-то палатки, блин. В палатке. Что, кругами ходишь? Я не знаю, меня по кругу водят. То есть где-то надо было регистрироваться, да? А, Мы приехали, стали. Они сказали, что им сами дали. Кто-то ходил, раздавал. Ну другие наверное. люди сказали, что им да. просто раздали, да? Она а мне раздали. Да. И где раздают непонятно. Ну То вот, вот она обошла все, проверила, и нигде нет этого раздатчика ну сейчас дождь начнется, будет вообще огонь. Да? Все туда набьются. Мы как гастробайтеры, а мы и есть гастробайтеры. И вся эта толпа иностранцев тоже гастробайтеры. Чего идти, что куда делать, что кто знает? Вообще никто ничего не знает. Все стоят толпой такие, блин. Кому-то дали намерки, кому-то не дали. Как всегда. Таиланд. На самом деле мы, не удивляемся. Это Таиланд. Тут как бы, если не будет вдруг организовано что-то через, то это будет не Таиланд. Отлично, мы стали еще ближе друг к другу. Ливень пошел. В общем, не дождались мы. За прошедшие три часа ожидания, конечно, позитивный настрой весь как рукой сняло, поэтому мы покинули данное Место неприглядное и отправились на поиски еды, само собой, в местный Централ Плаза. Ой, все отлегло, все нормально, все У тебя настроение поднялось, да? Съездили торговый центр, открытый. Открытый торговый центр, все работает. Это просто какой-то рай. Фудпарк открыт. У нас когда последний раз был фудпарк открыт? Я вообще, я как за границу уехала. Я чувствую себя как в путешествии где-то. А представь, что будет, если мы приедем в какую-то страну, где вообще нет, Или даже без масок ходят. Конюха, <смех> я в раю вообще. <смех> вообще <да? смех> Это непередаваемые ощущения. Насколько круто попасть в работающий фудкорт, ходить, выбирать еду. <смех> и дышится как сразу легко без маски. Сам там. Утка с лапшой. А у меня утка с лапшой и свининой. Молодец ну, вот и курочка с лисом. Традиционная. Уже все съели, пока мы заказывали, да? да угу. Я думаю, что в районку можно даже иногда приезжать, да? На выходной. Каждый Или в каждый день можно ездить сюда, чисто чтобы поесть нормально. Можно было бы даже переехать в районку но не напережаешься сегодня он в оранжевой зоне завтра в красной да. как бы две минуты ну идите. иди Давай. ой Таня вообще наверное тут бы и осталась ну в общем в Прививку. Прививку. Ну, в общем, правильно сделали, что сели поесть, как раз вернулись к нашей очереди, плюс-минус. Где женщины? К <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> чему это очередь для мужчин? <свят> ну, видимо, не знаю. Видимо, все остальные приглашенные специалисты холостые в Таиланде. Один из группы возмутился, что это, почему не соблюдаем дистанцию, и он прав. Ну, разве не прав? Странный госпиталь, конечно. Короче, завели нас в комнату и усадили всех друг на пути в друга. Это все оказалось очень быстро <смех> откровенно говоря, непонятно, что покололи ну, медсестра принесла уже готовый шприц без какой-либо маркировки ну и вообще никто не понимает, что происходит все смотрят друг на друга, стеняются спросить ну сидим, ждем сертификатов, посмотрим там вот, а пока морозимся, в кондиционере я не знаю может, завтра все простынем, скажут от вакцины. Чеки, okay. okay. okay. okay. документы, приглашение на следующую вакцинацию в октябре. Сейчас, да? Значит, приходим к 6, да? <свят> <свят> да, намученные горки, намученные, я бы сказал, не наученные, намученные горьким опытом, да, надо приходить <свят> под закрытие. А где написано название? Че вкололи-то? А, ну вот, AstraZeneca. Окей. Mm -hmm. okay. <свят> я заплатил 600 батов. Они сразу же взяли за следующую. 150 за одну вакцину, вот, а они взяли сразу же Шан, за две. отказаться да, как бы, если откажешься, то они все равно уже деньги взяли. Это еще и QR-код, чтобы на Пукет ехать. Да, можно? Да. А, да. то есть уже После сейчас... Первой... Как называется? После первой дозы можно. Ура! едем на Пукет. Ну вот такой замечательный был день, надеюсь, завтра нам будет так же хорошо, желательно не хуже. Да, но наблюдаем за симптомами. Ты как себя чувствуешь? Я хорошо. Прошло 18 часов с момента прививки. Мы решили отоспаться в общем. И не знаю, но ну, у меня состояние такое, меня ломит. И, и то ли от того, ломает. что я, ломает, да, то есть тело, то ли от того, что я это сегодня выспался, много спал, вот, отлежал себе, то ли это, ну, как причем. У меня вообще никаких нет эффектов. Я вчера долго не ложилась спать. Очень переживала, что если я лягу спать, у меня будет температура. Поэтому я легла только в час ночи. Ну, а встала в 9 утра вообще, как огурчик, у меня не болит ни плечо. И вообще отлично с ну, У меня немножко другая реакция, да. У меня это менее в плече и ломота в теле. Ну, в общем, нормально, что. Я думаю, может, сейчас разовнусь будет, но надо чем-нибудь поправиться, да? Поправить здоровье. Ну а поправимся мы кофе. Куда? Да. Дырнула <laughs> в косметику. Знаешь, как этого Мишку зовут? Так. А вот написано с другой стороны. Риллакума. Да, Рилакума. Это маскот, ну, талисман. 7 1. Рилакума. Спасибо. <laughs> Нормально. Сава не самый такой нейтрально нормальный кофе, да? Мне нравится, да, в Севане кофе. То есть, ну, я бы не сказал, что прям вышка-вышка, да, но как бы хороший кофе всегда. Самый вкусный на фудкорте в терминале. <рес> Специалистка. <рес> Надо что-нибудь кофе взять, я вот думаю. Только не в Севане. <рес> <рес> <рес> <рес> <рес> вот они пироженки колючие. Мечта, машина дуряны. их с гусеницами привезли. Свежак. Там, говорит, да, говорит, очень спелый. Да-да по нему даже видно, смотри. У них на пальчнике есть, понятно, что пальцами нет. О, Берем давай. Вообще, класс. Она сказала, что там один кусочек был нехороший, слишком переспелый, поэтому вырезалась вырезал из другого. Такая честная. Обалдеть. О, еду привез на машине, что ли? С супа вышел с машины, до краев пришёл. Они меняют суп на дурян. Натураль, вот так. Натуральный, обмен. натуральный обмен, да, в Паттайе. Все возвращается на круги своя. Пикник в новой реальности. Пикник в новой реальности, да. Мы, конечно, хотели бы сесть на пляже с этим всем делом, но, но, но. Вся таблица Менделеева. Для хорошего самочувствия и поправки здоровья. Для иммунитета. Вообще, если никогда не пробовали, будет такая когда-нибудь возможность. Обязательно попробуйте кофе с дуряном. Это просто бомба. Очень Это прям как кофе с пирожным. Ну все, мы дальше лопаем дурян, поправляем здоровье. Вам всем не болеть, иммунитета, антител и всего самого хорошего. До следующего выпуска. Пока.